В гонке Года я лично считаю Бахрейн по двум причинам. Первая причина – мы впервые увидели Бахрейн ночным. И выглядит он действительно круто. Это интересно, мне нравится, что Формула-1 не пытается завоевать новые территории и поставить Берни. Не пытается поставить флажок на новую какую-то страну на карте. А он э, параллельно добавляет изюминки в то, что есть. Э, вот. И, безусловно, это было, ну, выглядело это очень достойно. Очень круто. Ночные гонки это все-таки есть в этом какой-то, не знаю, элемент. Ну картинка, картинка створяет да, да, впечатление от да. гонки. Ти, навіть, якщо дивишься, ну, Сингапур очень редко бывает интересной гонкой, но он никогда не потрапляет в рейтинге наиболее не гонок сезона. Ну там из-за сейфти каров, мы все прекрасно понимаем. Но тем не менее. Вот. Вторая причина, по которой Бахрейн стал для меня лучшей гонкой, это ну, конечно же та борьба, которую устроили на трассе Льюис Хэмилтон и Ника Росберг. Это была, наверное, основополагающая гонка этого сезона я уже выражал эту мысль, что огромный поклон команде Mercedes за то, что она, будучи неопытной в таких вопросах, она умудрилась сохранить фантастическое хладнокровие и паритет между двумя гонщиками, которые борются за чемпионский титул. И, собственно, начало вот этой вот борьбы мы начали в Бахрейне. я по-прежнему считаю, что в Бахрейне она и вот по концу сезона она и осталась самой яркой борьбой. Потому что то, что делали они, я не знаю, там э, тот Вольф, наверное, после этого красит волосы. потому что Мне кажется, он седой стал. Но э, огромное спасибо команде за то, что они позволили бороться тогда гонщикам. Э, ну, я не знаю, это вот действительно была такая изюминка на торте. Э, которого, который еще не был готов, да, потому что все-таки это было э, начало чемпионата только, но все равно выглядело все очень круто, очень достойно и в духе, э, в духе вот настоящей Формулы-1, настоящих гонок и настоящих, э, настоящего чемпионского соперничества. У меня было три гонки на выборе, яка стала найкращей в сезоне – Угорщина, Канада и Бахрейн. И... И все же остановил свой выбор саме на Бахрейне. Для меня он тоже номер один и в первую очередь благодаря тому, что началось у противостоянии Льюиса и Ника. Это, по суті, гонка, которая задала тон у сезону. Вона показала, каким цей сезон будет и в чому перевага Льюиса Хэмилтона над Ника Розбергом. Розберг лучше в квалификациях, але в гонках майстерность обороны, майстерность борьбы колеса в колесу у Льюиса выше. И саме тут, в Бахрейне, мы побачили первые ходы не совсем стандартных гонщики. Они не были дозволеними у этой борьбы, когда Рьюис первым начал использовать більшу потужність для обороны, что не было дозволено. в какой момент Ніко Розбергу. Он про это узнал. Потом была история с Испанией, потом Монако и пошло уже снежный... Потрапили просто лавину, лавину цього сезону після Бахрейна. И для меня Бахрейн был интереснее, потому что не только борьба за перемогу была у нас была борьба за подиум, за 4 пяте место. В принципе, вся топ-десятка была настолько щельной, что мы не знали, кто будет на якій позиции на финише. И подиум Серхио Переса на Форсиндии, единый в этом сезоне, подтверждает, что в этой борьбе была навіть доля несподіванки Тож, Бахрейн, який був дуже давно, але він першим на думку впадає, коли думаєш про гонку сезона. Вітіско спортивне відео.